Лавров заговорил о риске ядерной войны. Ну да, им надо подогревать кругом шпионы, ядерная война. Им нужно нагнетать, нагнетать. И так Турция аннулировала решение о превращении собора Святой Софии в музей. Я думаю, что это периодически будет всплывать для того, чтобы Путина щекотать. И может быть получать какие-то ништяки, да? То есть, там, как, ну, раздолбили все панцири путинские, он там негодует, а тут раз еще запустили вот такую вот мулю, да, там, сейчас Софийский собор в мечеть превратим, Путин, наверное, названивает Эрдогану, слышит, давай не будем это делать, ну, ладно, давай не будем. И все. А остальные вопросы снимаются сами собой, понимаете. Это вот чисто вариант такой азиатский, очень хороший вариант. Молодец, Эрдоган, что я могу сказать. А по поводу панцирей я заикнулся, да. Вот сейчас я вам покажу хорошие картинки. Меня спросили... Что же происходит-то, да, вот зенитно-ракетно-пушечный комплекс, панцирь, которым так хвалились, вот я вам даже его покажу сейчас, где он тут, этот панцирь, вот так он выглядит, ну, правда, на параде он так выглядит, понимаете, то есть он там вообще во все стороны стреляет из пушек, пуляет ракеты и вообще сделан так, что к нему не подкрадешься, просто очень... Невероятное оружие, как нам рассказывают, да? И что же происходит с этим невероятным оружием? А вот что происходит. То есть, если взять это, то, что мы знаем, да? В Сирию, то в Сирии только к марту было уничтожено турками 8 панцирей и Израилем 2 панциря. А за 4 дня в Ливии турки уничтожили в мае месяце 9 панцирей. 9. Сейчас, сколько, я не знаю. Ну, то есть, что, в общем, уничтожено больше 20, никаких сомнений не вызывает. Я вам покажу Тут изображение. Видео я не стал брать, чтобы не было никаких проблем с правообладателями. А вот фотки покажу, видите, это это последний момент, так сказать, через долю секунды этого панциря не станет, потому что это м, снято с а, беспилотника, который уда ударный беспилотник пуляет ракеты, да? вот, ну это взрыв, это в Ливии. Видите, какая-то телекомпания показывает взрыв. Но это из видео взято. Видео я не покажу, но вы можете его найти. Очень интересно. И вот тоже последний момент перед смертью. Видите, такой спрятался панцирь где-то там. И думают, что его никто не видит. Но его не только видят, его уже атакуют. Вот эта атака панциря. Видите, от него там рожки до да ножки отлетают. Вот замечательно тоже это, перед атакой. То есть панцирь стоит на боевом дежурстве, а уже подлетел беспилотник, которого он не видит. И дальше будет вот это. Это одно и то же, видеть. Дальше вот это. Ну так тоже горящий панцирь выглядит. Вот так. Это, я так понимаю, израильская ракета. И тоже через секунду она уничтожит этот панцирь. Привет такой от Нетаньяху. Кадры были показаны по израильскому телевидению. Вот тоже. Это беспилотник. Ну, а это панцирь, который перевернулся в Ростовской области. Видите, как не везет этим панцирем. Вот бывает такое. Вот так выглядит дрон турецкий. Обратите внимание, у него ракеты под крылышками. Очень простенький такой дрон копеечный, да, пуляет ракетки и они убивают этот панцирь. Самое главное, что он с пропеллером, да, как самолетик Первой мировой войны. И панцирь не может его одолеть. Вот, кстати, такие же дроны в Украине есть. Видите, это фотография марта прошлого года. Это турецкий дрон. Это турецкий дрон. Так что, такие вот получаются металлоломы из панцирей. Вот видите, такое тоже, какое-то телевидение ливийское показывает. Там недалеко от какого-то строения спрятал панцирь, но не повезло ему. А так вообще на параде хорошо смотрится. Вот на учениях в Сербии, да, там стреляет, пуляет. Так замечательно. Ну, вот, вот так выглядит в конечном итоге. Это когда не на учениях. Когда не на учениях, вот что из этого получается. А когда на учениях, на параде вообще прекрасно. Вот еще раз вам покажу израильская вот эта вот, ракета. Через долю секунды она его уничтожит. Там рассказывают, что... Плохо арабы работают ливийцы и сирийцы на этих панцирах. Я думаю, что там и нет никаких арабов. Я думаю, что там работает ЧВК Вагнер, и такое количество уничтоженных, это плюс, считайте, сколько там, ну, если экипаж, да, ну, может, не весь экипаж погиб, да, то в любом случае, там 4-5, может быть, 6 даже человек каждому каждом да, то есть, если их 20. Вабахнули, то значит смело умножайте на 6. Так что видите, парадный панцирь, как, как и все у Путина. Все парадное, а в жизни оказывается полной херней. Вот тут Звезда и все остальные, ссылаясь на Министерство обороны, на пресс-службу, рассказывают. Я вам прочитаю. Да, значит, так, так, так. Значит, вот это интересное слово они выбрали. Геноцид зенитно-ракетно-пушечного комплекса Панцирь С1 российского производства в Сирии и Ливии. Можно объяснить существование мертвой воронки. Ну, то есть, мертвые зоны имеют в виду, да. У каждой РЛС есть мертвая зона. Ну и что? Они этого не знали. А как же тогда себя система должна охранять, если мертвая зона, она как-то влияет? Ну, есть у них мертвая зона. Ну, пусть у этого панциря она там 300 метров, не больше, да? Но дальше-то он все видит. Дальше-то... Это надо на, на 300 метров к нему подойти, чтобы его поразить, да? Поэтому... Такая мертвая зона. Тут даже вот какие-то эксперты рассказывают, что дрон начинает вращаться. вот Таким образом и панцирь его поэтому не может зафиксировать. Я так понял, что эти панцири сделали только для того, чтобы сбивать э -э, снаряды, с, с, с мины с реактивного миномета. Да, вот летит там с реактивного э, миномета мина да, там с Катюшей грубо говоря. Она же летит четко э по прямой, она не меняет э движение, поэтому он раз, там берет засечку, потом другую, бах, все, попал. А если эта штука двигается в разные стороны, если у нее есть мозги, то он ее уже не сбивает, а она его убивает. Представляете, какой панцирь, если он сам себя не может защитить зенитно-ракетный, да, Комплекс, обхохочется, вообще даже стыдно, я посмотрел, я думал, может быть, я как-то это там, предвзято отношусь, стал вчитываться, охерел, это говно вообще, просто говно, такие вот пироги с путинскими панцирями.